приветствую на канале шарабара посиделки посиделочки предлагаю пойти сделать себе чай либо кофе с коньяком или просто коньяк или пивасик или винцо или что вы там в общем пьете потому что мне кажется что данные посиделки окажутся довольно долгими но ежели кому-то не хочется меня долго слушать хочу сказать сразу у меня есть две две важные новости и так как наступил момент, все созрело, я делаю эту запись. Пожалуйста, послушайте то, что я вам хочу сказать, о чем объявить. И после этого, пожалуйста, можете выключать. Потому что потом будут ответы на те великое множество вопросов, что накопились. Итак, одно объявление. Я оказываю небольшую поддержку своему другу, который создал группу по рок-музыке в ВК. Там регулярно выходит музыка. И он как-то попросил меня сделать эксклюзивно для группы клип. Скинул композицию и, мол, делай. Те, кто состоит в группе моего канала, видели этот клип, наверное, чуть ли не месяца два назад, мне кажется. Плюс-минус. Там был кавер на Five Finger Death Punch Wrong Side of Haven. И мой друг захотел, чтобы у группы появился свой канал на YouTube. Зачем это уже другая сложная история, ну вот захотел человек и... и я вызвался ему помочь. Я сделал оформление, логотип и заодно периодически делаем там видосы. Ну как сказать видосы? Эдакое радио на минималках, скажем так. Чисто фоновая музыка, просто фоновая. Также помимо этого периодически там я буду делать также клипы. Их на канале уже аж целых два штука. Если не буду лениться, скоро сделаю новый. Но не суть. Ссылка разумеется есть в описании, переходите... Это была первая новость, а теперь вторая, уже касающаяся лично меня. На одном из относительно недавних роликов, я уже не помню точно на каком, пообщался я там с одним человеком, и в общем, если кто-то из вас помнит, я как-то в одном или двух видео говорил о том, что YouTube это у меня как второе хобби, но при этом про первое я не говорил ничего. Так как, не знаю, думал, что это не нужно, что это, наверное, никому нахрен не интересно. Может быть так и есть, но во всяком случае, попытка не пытка. Так вот, возвращаясь к тому диалогу с подписчиком. Немножко с ним поговорили, пообщались. И, собственно, именно ему я и сказал, какое у меня еще имеется хобби. Я несколько сомневаюсь, что много кто увидел нашу с ним переписку. Так вот, YouTube, второе хобби, которым я занимаюсь уже почти полтора года. Первое же мое увлечение, это писательство. Да-да-да-да. Да, писательство и именно так хорошо давайте давайте напишите о том что э, грузин своими шашлычными пальцами что-то пишет я подожду угу. все написали молодцы идем дальше так вот да я занимаюсь писательством э, уже кстати довольно таки давно этим летом будет 12 лет и я только сейчас осознал как давно я этим блин занимаюсь да, я начал в 14-летнем возрасте. Э, пишу в жанре фэнтези. Если быть точнее, то боевое фэнтези. Написано уже 7 крупных произведений. Ну ладно, чтобы было короче книга 7 книг. Разных объемов. Плоть до 400 страниц А4. Чтобы было понятно, это примерно 800-850 страниц печатной книгой. Там плюс-минус. Точно сказать не могу. И я, спустя столько лет, наконец-то дошел до того, что надо бы, блин, все-таки как-то попытаться издаться. Обращаться в издательство это геморройная тема и... Об этом много можно на самом деле говорить. Во всяком случае, сейчас у меня таких планов нет об этом рассказывать. Но просто это, скажу коротко, это практически невозможно. Я запустил краудфандинг, компанию по сбору средств на небольшой тираж. Ссылка, разумеется, в описании. Думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Наверное, это было даже сразу понятно. Если кто-то интересуется фэнтези, кого-то интересует данный жанр, предлагаю вашему вниманию. Можете перейти по ссылке в описании на краудфандинг, ознакомиться с самой компанией, посмотреть что есть, что к чему, как вообще все выглядит. Разумеется, есть ознакомительный фрагмент книги. Скачивайте, читайте и дальше решайте, приобретать или нет, поддерживать или нет. Однако, помимо этого, если вам не особо интересен данный жанр, или же вас не заинтересуют ознакомительные фрагменты, вы такие «не, нафиг надо», в таком случае просто вас прошу, по возможности распространите данную информацию про эту компанию, собственно среди друзей, знакомых, или же сделайте пост у себя на странице ВК, кому это может быть интересно, разумеется, никого не принуждаю, просто просьба, если что, буду крайне вам признателен, для меня это в принципе важный шаг, который многое значит, вот, кроме этого, еще кое-что есть, Относящиеся к данной теме, мне тут как-то посоветовали предложили сделать свой личный такой вот авторский канал, авторский в смысле, ну, писательский, вы поняли? И я его так и сделал. Да. Спустя много времени, как мне это посоветовали, я его сделал. Что могу сказать? Там периодически будет выходить видео следующего содержания. Я зачитываю фрагмент из своей книги. Это в сопровождении музыки и какого-то видеоряда. Постараюсь его хотя бы более-менее, чтобы он подходил к тому, о чем буду говорить. В данный момент там пока что одно видео, это это, в общем-то трейлер, который я сделал для краудфандинг компании, трейлер по книге «Стать некромантом», она таки называется, да я знаю, что это не какое-то оригинальное название, но ничего лучше не придумал, а менять уже лень, я сроднился с этим названием. В скором времени, когда я перестану лениться и депрессировать, начну озвучивать фрагменты. Но пока что у меня есть пару очерков, очерков отдельные, не связанные с э, книгой которые уже и озвучены и обработаны, так что их сперва, пожалуй, выложу. Это вот те две вещи, которые я хотел с вами поделиться, те два важных события. Разумеется, в описании имеются все ссылки, так что переходим, смотрим, изучаем. Друг вас заинтересует. Буду благодарен за любую помощь. Теперь же, кто все осознал, все понял и не хочет слушать никакие ответы на вопросы, закрывайте видео. Благодарю, что были эти минуты со мной здесь. Что ж, ответы на вопросы. Погони за золотом спросил, «Ты задумывался сделать видео про известных музыкантов, поэтов, писателей, философов и тому подобных? Я думаю, интересная тема, некоторых и в личности можно добавить». Ммм, прям чтобы «в личности» не знаю на самом деле. Но эдакий список самых выдающихся, допустим, поэтов, писателей, музыкантов, скульпторов, художников и так далее сделать, в общем-то да, можно». Джиджи Геймер и Стрейзер задали один и тот же вопрос. Как я умудрился разозлить армян? О, ребята, присаживайтесь поудобнее. Настало время очешительной истории. Дело было год назад. Я тогда выпустил видео о самых древних населенных городах в мире. И что же там случилось? Как можно было разозлить армян? Правильно, я просто не указал Ереван. Если что, посмотрите первые два или даже три видео с чтением комментов. Там тогда получилось так, что пришлось много этого дерьма демонстрировать. Уж вот так вышло. Ну вот люди обиделись и разозлились на меня за то, что в списке не было Еревана. Хотя я там много кому отвечал на комментарии. Притом приходилось отвечать одинаково. Как потом выяснилось, некоторые люди даже не смотрели до конца, сука, видос. Но пытались выпендриться. Угу. И меня тогда удивляло, да и сейчас еще удивляют, что люди на меня там наезжали и говорили, что самый древний город Ереван ему 2800 лет. Не знаю, то ли данные индивиды не могут два и два сложить, то ли с математикой у них настолько плохо, что они просто не понимают что 3000 это больше чем 2800 для меня это до сих пор загадка но я уже забил и если я раньше охреневал от таких людей то потом я просто уже начал смеяться я периодически впадал в такое вот перманентное охеревание на некоторое время потом из него выходил и начиналась ржамба а потом опять ахер потом опять ржамба и вот круговорот ржамба охеревания у меня был Имя, фамилия. Привет, Шарабара. Можешь рассказать про будущие технологии и примерное реальное будущее. Ох, слушай, насколько будущим это будущее должно быть? 10-20 лет или же 100-200 лет? По технологиям, то ты немножко так ошибся адресом. Это лучше у нормальных техноблогеров узнавать. Ох, вот так ты меня и загнал в тупик. Ладно. Ладно. Коль я обещал отвечать на вопросы, значит, попытаюсь что-то из себя выдавить. Пойдем по простому пути. Начну с простого. Через 100-200 лет, да, скажем так, большинство из того, что сейчас нафантазировали э, писатели-фантасты, что показывают в играх, в фильмах, многое станет возможным. Я так думаю, учитывая, как стремительно за последние 30, наверное, лет, даже 20 давай, за последние 20 лет, как стремительно развиваются технологии, если пойдет дальше таким... Темпом, то думаю, через сто лет многое из того, что показывают в кино, будет возможным. Но опять же, берем какие-то фильмы где там 22 23 век. Хорошо, не вот эти вот там. <с1000> не это постапокалипсис хроники хищных городов или Звездные войны это совсем далекое будущее. Ну, в общем, надеюсь, ты меня понял. Но машину времени так и не изобретут. Вот это вот я уверен, потому что ну ее тупо невозможно сделать, ее просто не сделать, вот и все. Just facts. Только если, может быть, как-нибудь, как показали в четвертых мстюнах, перемещаться в параллельную реальность, в параллельную временную линию. Все, только если так. И то там тоже столько всего можно додумать сюда, что вся эта концепция рухнет к чертовой матери. Ну да ладно, машины времени не будет. Это была самая простая часть. Теперь посложней. Я так понимаю, ты все-таки имел в виду реальное будущее в течение где-то 20 лет. А черт его знает. Я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти и с чего начать. Окей, давай немножко пофантазируем по технологиям. И после этого момента залетит Стасой как просто и меня везде, где только можно. А где нельзя, просто возьмет все равно изнасилуют. Ой-ой-ой-ой-ой. Те блин, что я боюсь. Он все равно это не посмотрит. Так вот, что может быть в течение 20 лет? Я, конечно, любитель всяких там гаджетов и этих прибамбасов, но я просто гребаный юзер, просто долбанный пользователь. Давай так, однозначно, это вот по-любому появятся гибкие телефоны. И говоря гибкие, я имею в виду прям совсем-совсем гибкие. Не то, что сейчас вот Samsung, как его, Fold что ли, или как он там называется, который на деле, в общем-то, по-хорошему, складной. Его нельзя назвать гибким. Да, экран там сгибается, но это не гибкий, он просто складывается. И то там вроде бы нагнулось все, что только возможно и невозможно тоже до старта продаж. Ну что ж, посмотрим, что китайцы выдадут так вот будет полноценный гибкий телефон настоящий гибкий телефон что он будет из себя представлять я знаю с чем сравнить много лет назад 10 наверное плюс-минус там я точно не помню мне мой друг показал как-то видео от nokia концепт ну на самом деле это анимированные эскизы по-хорошему можно так сказать наверное да? гибкого телефона и вот гибкий он тогда не уходили сделать планировали да реально гибким его можно было сложить его можно было растянуть его можно было было также взять и в качестве браслета использовать на руке. То есть он закреплялся таким образом. И можно было несколько растянуть, чтобы он по размеру стал примерно как планшет. Если я так и нашел, то вот сейчас вы должны видеть этот концепт. Кажись, он назывался Nokia Morph. Вот, такие телефоны точно появятся. Ну, не факт, что вот именно такой, как Nokia планировали. Но гибкие, гибкие именно. Может быть, даже в течение 5 лет они уже станут вот из складных, как сейчас видим, более гибкими. Ну, а дальше уже глянем. Потому что, в принципе, что еще можно сделать со смартфонами современными? Внешне они плюс-минус не меняются уже много лет. Не такая капитальная жуткая разница. Как у старых кнопочных телефонов Там разнообразие в дизайне было гораздо круче Да и по железу Опять же со стороны обычного пользователя Не сказать, что там какие-то в смартфонах Жуткие, прям колоссальные изменения По-хорошему Просто делают так, чтобы само железо Становилось меньше, меньше и меньше по размерам Чтобы можно было этого железа больше впихнуть Если несколько лет назад Там 2-3 гигабайта АЗУ Это казалось вау, много То сейчас 6-8 гигабайт 1 терабайт памяти в встроенная в телефон ну почему бы и нет действительно блин. далее несколько месяцев назад видел что имеется кажется прототип одного аппарата для медицины если это не на епсике, то он очень крутой это просто маст хэв так вот, выглядит, насколько я помню, как примерно МРТ, только гораздо круче. Он позволяет обследовать человека просто вот полностью. Кости, сосуды, мышцы, связки, органы, все-все-все можно будет им обследовать. Вместо того, чтобы проходить изделен различных вот врачей, просто взял тебя туда пить. Объяснение уровень врач я не доучился, мне можно. Ах да, кстати, если этот аппарат реально вот в прототипе, он уже работает, ну хотя бы более-менее, разумеется, его можно будет да усовершенствовать, чтобы он проводил больше различных исследований. Я так думаю, я не знаю, какие он сейчас может, но уверен, есть что еще туда добавить. И если он в течение где-то 5 лет, его уже можно будет полноценно приобрести, то это круто, это хорошо. Лет через 10-15, чтобы такие аппараты были в порядке нормы, чтобы это не было как... «Вау, шайтан-машина, это так должно быть». Повторюсь, если аппарат не обман, и такой реально делают или уже есть, тогда да, это будет круто. «Я не знаю, что просто еще сказать, потому что тупо даже не знаю, о чем говорить». Сказал первое, что пришло в голову. «Саша Тернопольский, есть один вопрос, как включить в голове тумблер желание, чтобы захотеть что-то изучать?» «Ну что ж, Саша, что можно сказать? Хрен его знает». «Плохой ответ, да?» А, ладно, будем думать». Как включить в голове тумблер желания, чтобы захотеть что-то изучать? На самом деле взять и просто включить его ты сам не сможешь. Давай подумаем логически. Если ты задал мне этот вопрос, значит ты не смог его включить. Значит ты не знаешь как это сделать и поэтому решил задать этот вопрос мне. Думаю это логично. Чтобы это сделать, чтобы переключиться, ты должен понимать зачем тебе это надо. Если у тебя нет понимания зачем тебе нужно то или иное, зачем тебе нужно что-то изучать, чему-то учиться, оно не переключится просто так. Может быть допустим если какого-то вот абстрактного такого человека сбила машина и он был при смерти, наступила клиническая смерть потом он ожил, и вот в этот момент его что-то щелкнуло, тогда да, окей. Но самое главное тебе понять, что ты хочешь. Давай так, смотри, какие у тебя есть увлечения. Вот просто сядь и напиши, чем ты интересуешься, чем ты увлекаешься. Ну, чем можно увлекаться. Давай вот самое простое. Любишь играть в компьютерные игры. Это нормально, это распространено, ничего страшного в этом нет, да? Просто отнимает очень много времени. Что можно начать делать, чтобы что-то изучать? Есть, например, два варианта. Можно начать учить английский язык. Для чего? Чтобы ты начал играть в игры на английском языке, как ни странно. Все-таки очень многие из них, особенно вот крупные RPG, как Fallout, Zelda Scrolls и прочее, их, насколько я знаю, сами студии не переводят. Так как там много диалогов, много текста, и это проще повеситься, нежели это еще и переводить. А вот в виде субтитров, да, регулярно. Но субтитры это же не очень удобно. Что-то на экране может происходить, а ты берешь и читаешь один глаз тут, друг там, И ты в итоге ничего не успеваешь, теряешься и злишься. И думаешь, суки, неужели вы не могли на великий, могучий русский язык это озвучить? Ну вот, не смогли, что поделать. Изучаю английский язык, чтобы понимать, о чем идет речь, чтобы не пользоваться субтитрами. Или же, чтобы просто по минимуму в них заглядывать. Можешь, помимо изучения языка, заниматься э, видеомонтажом также. Для чего? Это не значит, что ты должен взять, создать свой канал и выкладывать там видосы. Нет, ты можешь. Если тебе нужен дополнительный стимул, создай свой YouTube-канал. Охрен вообще, будут зрители, не будут. Это вообще, там, чуть ли не в конце списка для тебя должно быть. Просмотры и подписчики, это для тебя будет в конце. Но, посмотри видеомонтаж, After Effects, Premiere Pro. Может тебе больше понятнее и больше понравится Webis. Может быть, э, какие то э, DaVinci может быть, если у тебя компьютер или ноутбук от Apple, Final Cut, вот, можно другие, более простые программы. Если, допустим, ты откроешь Premiere и подумаешь, что ёлки-палки, он сложный, откроешь Sony Vegas, ёлки-палки, он уродливый и сложный, то что тогда тебе могу посоветовать? Вбей Movavi Video Suite. Это, кстати, российская программа, очень, очень достойная, она мне очень понравилась. Именно вот этот вот олный пакет Video Suite, Video Suite. Sweet. Не знаю, как это произносится, мне лень гуглить, извините. И приобрети его. Ну, либо... Либо ты знаешь, где искать не лицензию сама по себе программа очень удобная понятная и внешне очень даже симпатичная но как программа он э, скажем так вот большинство этих топ блогеров которые до да, того же соболева если взять ему никакой sony vegas и пример нахрен не нужны по-хорошему я сильно сомневаюсь что он там какую то бешеную цветокоррекцию делает а даже если делает это просто берешь ставишь отдельно себе да винчи или же как он там называется magic bullet вроде бы его можно интегрировать в Premiere, final cut sony или же можно его как отдельную программу еще использовать. И там делаешь цветокоррекцию. Все. Итоговое видео цветокоришь там. И все. И никакой тебе, блин, этот тяжелый, глюченный периодический пример не нужен. И Sony Vegas тоже не нужен. И эти большие громоздкие программы, они нахрен не нужны. Ну, в общем надеюсь ты понял суть ты должен понять зачем тебе в принципе это делать вот когда ты поймешь вот тогда ты начнешь что-то делать и тебе ничьи советы не будут нужны ты это будешь делать сам ты будешь сам все понимать уверяю тебя это примерно так и работает потому что ну вот даже если как я уже сказал да мне же говорил сегодня да что занимаюсь писательством как вообще этот канал возник то а в общем то с чего все началось у меня есть вот такие вот тетради их как видите четыре штука они называются всякая билиберда как полезная так и не очень в чем суть как-то для одной из своих глав я задался вопросом какая вообще структура у легиона должна быть разумеется в первую очередь приходит римский легион в голову я решил чуть-чуть хотя бы в этом разобраться чтобы расписать чтобы в общем не сумбурно выглядело ну менее сумбурно так правильнее сказать а потом думаю раз уж я описываю эту главу со стороны легионера значит там должны быть ну, примерно римского типа имена и посмотрел как составлялись имена у римских граждан и это вот мои две первые записи в первую же самую тетради и вот суммарно у меня за 4 тетради чуть более 200 различных тем кстати 4 не дописано и как-то в университете я с одной однокрупнице поделился этим на ты у тебя столько информации ты можешь прям даже свой youtube канал сделать я говорю да ты что прикалываешься кому нахрен такой канал нужен кому это вообще будет интересно смотреть ну зачем это как-то странно бессмысленно всю эту информацию можно спокойно найти в интернете зачем им меня то смотреть это не знаю это был конец 2015 года. Я начал заниматься более-менее каким-то саморазвитием, самообразованием. Именно из-за писательства. Это был вот мой первый шаг писательства. Потому что я писал просто так, знаешь, на похе. Взял, как сижу, пишу, без плана, без всего. Просто мне хотелось. А потом я понял, что нужно как-то пытаться что-то такое вот. Получше это описывать. Чтобы это так сделать, надо чуть больше знать. Хотя бы. И пошло-поехало. Вот тебе такой вот пример из жизни, скажем так. Надо понять, зачем тебе это надо делать. И остался последний вопрос. Он из другого видео, из чтения в комментов, но тем не менее. В погоне за золотом. Как долго ты занимался Айкидо? Почему перестал? Нравились ли тебе занятия и принесли ли они пользу в жизни? Ну смотри, по-хорошему, по-хорошему, выходит, что я занимался где-то около пяти лет, пяти-шести лет даже, но делал это с перерывами, где-то первые полтора-два года регулярно, потом наступил университет и не мог уже на регулярной основе так стабильно три занятия в неделю посещать, потом проблемы небольшие возникли на учебе, не, не потому что я раздолбай, точнее, не это главная была проблема, там другое. Сунивера пришлось тогда уйти, и после этого год я занимался дальше. Уже регулярно так постоянно три раза в неделю посещал. И все было хорошо, все получалось. Я за год получил быстренько так 2 Q. Второй Q это коричневый пояс. Второй и первый Q это, это два коричневых пояса. По сути один за другим. Но если смотреть на японцев изначально, то у них только два пояса. Белый, черный. Вот этих вот цветастых как у нас, они их не делают, у них просто идет э, номер Q, и потом данные, черные пояса. И в итоге тогда наступил мой второй университет, медицинский. И если в прошлый раз я хотя бы там один или иногда два раза в неделю тренировки посещал, тут я их посещал хорошо, если один раз в неделю, и то нерегулярно. Сука, долбанный мир. Это частичный ответ на вопрос, почему перестал. Я, конечно, периодически посещал все равно, но потом случилось следующее. Переезд на другую квартиру и до тренировок стало слишком далеко добираться. При первом переезде еще более-менее там метро было в пешей доступности, ну где-то в районе 7 минут пешком, так что нормально. Но потом произошел переезд в другую квартиру и до метро пешком 40 минут стало добираться, что как ты понимаешь очень много. Это еще не считая метро, а метро это еще где-то 40 минут или 45. И еще где-то минут 15 от метро шлендрать. К тому же место проведения тренировок менялось. Если кто помнит, за несколько лет до вот Керченского стрелка, был один московский такой стрелок, более молодой пацан, просто пришел в школе открыл стрельбу, и вот в связи с этим, также много секций, я знаю, тогда пострадало, много от кого отказались из школы, и приходилось вот метаться из стороны в сторону, искать новое место. К тому же кризис еще бил все сильнее и сильнее, рубль сильно упал, обрушился, катастрофически. И цены взлетели, в общем много всего, в общем суммарно много факторов. И из-за того, что дорога в одну сторону занимала порядка полутора часов, а сама тренировка два часа длилась, ну подумай сам, туда-обратно это три часа и два часа тренировки. Но на это требовалось слишком много времени, увы. И вот сейчас в очередной раз переезд, год как, но с тренировками пока, к сожалению, никак Нравились ли занятия и принесли ли они пользу Тренировки мне нравились Вообще изначально я туда пошел Потому что узнал что в айкидо есть кендицу То есть холодное оружие В общем то что тебя учат пользоваться мечом Пусть и деревянным но какая разница Мечом Я тогда думал я давно хочу научиться фехтованию Такому вот именно не европейскому а вот именно самураищине вот примерно так это у меня все выглядело, это меня и привлекло. И сперва я больше всего ждал именно тренировок с пакенами, с деревянными катанами, которые проходили раз в неделю по субботам. Но потом, со временем я начал понимать, что как-то все-таки рукопашка поинтересней, там много разных приемов, там нужно уметь сопоставить свой центр с центром своего противника, нужно уметь воздействовать на него, его энергию провести через себя и перевести обратно на него же. Болевые заламывания, это блин, это оказалось очень интересно, особенно, особенно, знаешь, что было круто. Вот, Некоторое время посещал нас там один э, мужик, Костя. Ну как сказать Костя, представь теперь, мне где-то там лет 17,5-18, у меня невысокий рост, 177-178 сантиметров. ну да, я не то чтобы коротышка, но все-таки невысокий, это факт. И тут приходит этот Костя, ростом минимум на голову выше меня, и такой подкачанный, не качок такой, не, конечно, но нормально у него там бицепсы здоровые, такие руки, он ладонью мог мне наверное все лицо закрыть, Такой здоровый и вот на нем делать это было жутко сложно но самый лучший показатель правильно ли ты делаешь это вот на таких людях как он здоровых сильных мощных в динамике начинается работа если мне не изменяет память примерно с зеленого или синего что ли пояса в нормальной такой более-менее динамики так-то с коричневого конечно и дальше а до этого много статики вы просто стоите и один другого хватает одноименной разноименной рукой и вот теперь смотри мы с ним стоим он хватает меня за руки в районе кисти чуть выше запястья да и у в что нужно держать нормально Сейчас не так, вот не на максимуме, но нормально схватиться И вот он, я понимаю, что он не в полную силу сжал руку Но все равно этого хватило, чтобы у меня пальцы сжались Нахрен в кулак, такой, знаешь, полукулак И вот когда я увидел, что на нем удается провести приемы Которые показывают Да, конечно, не сразу Да, конечно, там нужно попытаться подловить момент Нужно попытаться все грамотно сделать Там плоды того, что миллиметр в миллиметр должно все попасть А если еще и попадается тебе оппонент скотина некоторые да, вот. И пытается немножко так нивелировать твои действия Пытается их предугадать и немножко тебя остановить, затормозить Не просто статично стоять, а немножко так центр тяжести менять Подстраиваться, чтобы тебя просто не выбили Но Кости это было пофиг, ему это было не нужно Он просто тебя держит и все, и называется попробуй завалить. Ай блин, славные были времена И вот когда на нем получались приемы, это... Ёлки-палки. А в остальном пользу, да, принесли, потому что, ну смотри, я, конечно, грузин, так сказать, по происхождению, и от грузин у меня, по сути, все, что осталось, это фамилия. Читать и писать по-грузински я не умею, но, тем не менее, как борцуха такой, иногда, как будто пытался раньше себя вести. На Айкидо я стал более мягким, так сказать, то есть, стал лучше чувствовать свое тело, лучше чувствовать, в принципе, свои движения, организм, и чуть научился им управлять. Не, не так, что вот, типа, я могу замедлить сердцебиение Не, именно вот по шагам, именно вот Немножко по дыханию также, пока такое Довольно крупное пузо не отъел не Научился чувствовать другого человека То есть, когда выходишь на эти приемы То там же нужно подыскать, там же нужно подловить момент Нужно понять, что надо немножко вот докрутить Надо немножко донырнуть как будто Или же не получается прием, Значит, ага, я не смог подцепить его Я не смог воздействовать на его центр тяжести Я не смог его вывести из равновесия Так что я теперь не могу его, сука, сдвинуть с места А для этого нужно чувствовать человека другого с которым ты в паре стоишь. Вот немножко научился этому все-таки, как никак. Немножко обучился, скажем так, по фигизму. Да, неплохое такое занятие, полезное, я бы сказал. И просто стал несколько таким более спокойным и уравновешенным. Я не сказать, что до этого был бешеным каким-то, но у меня бывали такие вот, скажем так, вспышки, что из крайности в крайность. На самом деле и сейчас подобное случается, но если бы не Айкидо, оно бы происходило гораздо чаще. Кстати, вспомнил, если кто-то не смотрел настоятельно, очень рекомендую посмотреть фильм 7 самураев. Он старый, он не то в конце 50-х, не то там 60 какого-то года, я не помню. Он черно-белый три длится 3,5 часа. Но, я будучи, блин, пиздюком его посмотрел просто на одном дыхании. Не знаю, он мне очень понравился. А момент, когда они набирали самураев для защиты деревни, как они это сделали, какие там были самураи, это... мах. Это просто конфетка, потому что, ну вот смотри, у европейцев принято, что вот мастерство, то, когда ты, блин, здоровый, сильный, можешь с одного удара уложить человека. На востоке мастерство, оно имеет несколько другой показатель, и оно гораздо сложнее на самом деле, нежели физически накачаться и начать всех пиздить. Если взять семь самураев, то вот один самурай-отшельник набирает небольшую, так сказать, себе команду, чтобы защитить деревню от разбойников. Как он это делает? Сидит вот в японском таком домике, прямо рядом со входом, чтобы его было с улицы видно, а там за ширмой же... Не помню, как эти японские двери это называются, ну скажу так, за ширмой. Стоит один человек, и у него занесена над головой палка. Что он должен сделать? Когда самурай заходит, приступать через порог, надо его ударить. Если он ударяет его, то значит, что самурай, нифига не толковый самурай, а так, ну сосунок. И такие не нужны. Старик набирал именно нормальных матерых воинов. В итоге, один был сосунок, другой воин, то есть он заходит серьезно максимально, его хотят ударить, он успевает среагировать, схватить юнца за руку, бросить и еще бы чуть-чуть и заколол бы зарезал однако это не мастерство это опыт где мастерство было показано с другим самураем с более таким возрастным с пожилым его пригласили он идет приближается к этому домику видит этого самурая останавливается останавливается смотрит на порог этого спалка чувака за ширма его не видно а этот мужичок в возрасте останавливается смотрит улыбается и говорит такой, Хе -хе -хе, шутники он понял что там блин подвох какой то он понял что там есть грубо говоря опасность вот что такое мастер очень хорошо в айкидо и вообще в восточных боевых искусствах именно то, что 50 лет ты не будешь считаться дряблым пенсионером, который уже не может боксировать толком, да? А 60, как ты вообще до 60 жил Как тебе голову не отбили? Нет, там ты в 70, и в 80, ты в 90 лет можешь до хрена всего. Вот если найду, покажу одного из учеников Марихэ Уэссибы, основателя айкидо. Да, вот это вот, это Марихэ Уэссиба контакте его часто используют как старый мудрый восточный человек. И вот один из его учеников Гонзо Шиода. Конечно, это демонстрация, но тем не менее. В этом и прелесть боевых искусств восточных, в отличие от э, европейского спорта. То есть, например, там UFC, бокс такие вещи. Я, они мне не интересны, я их не признаю на самом деле. Да, это круто, когда ты можешь взять и кого угодно отпиздить, но длится этот период у тебя не слишком долго. А мне никогда не хотелось в 45 лет считаться пенсионером. По спорту. Ой, народ, что-то, кажется, сегодня заговорился, да? Что-то при том слишком. Кстати, если если среди вас имеются те, кто дослушал до этого момента, напишите в комментариях «Я дослушал». Серьезно, напишите. Просто интересно, сколько таких людей окажется. «Я дослушал». И маленький бонус тем, кто дослушал. Уже совсем скоро выйдет видео про личность. Я сейчас начинаю работать над тизером для личности следующей. Уверен, вам он будет интересен. Ничуть не меньше, чем Наполеон. А может быть даже больше, кстати. Вполне вероятно, это вполне возможно. Спасибо, что выслушали мои бредни. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Счастливо!